«Северная звезда» — фармацевтическая компания, которая производит качественные лекарства по доступным ценам. Производство соответствует европейским стандартам качества. Процесс производства осуществляется в чистой зоне. Лекарства выпускаются на современном оборудовании по полному циклу. Сначала готовится таблет-смесь и производится грануляция. Далее таблет-смесь поступает на прессование в таблет-пресс. На следующем этапе таблетки покрываются оболочкой. Все препараты проходят строгий контроль качества в заводской лаборатории. Готовые таблетки упаковывают в блистерную упаковку а затем фасуют в пачки вместе с инструкцией. Только теперь лекарства покидают производство и отправляются на склад. Производственные мощности завода способны выпускать более 40 миллионов упаковок лекарственных средств в год а постоянное развитие позволяет иметь в арсенале более 100 наименований препаратов. Предприятие обеспечивает рабочие места для 500 человек и имеет сертификат соответствия международным стандартам качества GMP. В 2021 году компания «Северная звезда» празднует свое 25-летие. Все эти годы мы заботимся о вашем здоровье. Спасибо, что вы посмотрели наш ролик. За это время мы выпустили 215 упаковок наших лекарств. Северная звезда. Нам доверяют. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.